котельная, щитовая и аналогичные им. Вентиляционный выход универсал состоит из небольшой трубы с колпаков диаметром 110 мм, проходного элемента основания, резинового фланца и гибкой соединительной трубы Ruraflex. общая высота 500 мм. Труба сделана из пластика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 Вентиляционные выходы Universal оснащены специальным вмонтированным спиртовым уровнем Wasserwager. Благодаря ему установка вентилятора в вертикальное положение возможно даже самостоятельно и за короткое время. В комплект упаковки входит труба с колпаком, основание, резиновый фланец, гибкая соединительная труба Ruraflex, саморез.